когда начали подрастать уже дети, я понимаю, что я не хочу, чтобы они там росли. Почему? Потому что среда в первую очередь. Потом би как ее сын Кышнеракюм не ушкин Ну, Тогда би Кюндэн Келнев Хальмут Келнев и отдаю его Калмыцкую национальную гимназию. Сейчас у меня младшая дочка тоже до Калмыцкой национальной гимназии. Когда я вернулся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 Так чикбя, так чикбя. Это вот заложено, я думаю, со... и именно еще с Сибири. Но там было выживание, поймите. Да, там, вот, ситуация то, другая, другая, другая была, была да. Ситуация. Нет, кто же там говорит. выживание не было, надо, да. Не туда. Да, так чикбя и все вот эти моменты. Говорят, да. Сейчас, да, у меня тоже родственники все там кто-то говорит: "Зачем ты там?" И да. я да. я говорю, я же ничего противоправного не делаю. Смысл жизни в управлении самой жизнью. Чем больше сфер своей жизни контролирует человек,